У нас гости дедушка и бабушка приехали. Да. И еще с таким подарком большим, с большой коробкой. Это коробка от моей мамы. Это подарок для Яна на день рождения. Тут, по идее, велосипед. Да, вот он, велосипед, не беговел, потому что беговелы у нас есть с педалями. Вот как к нам в гости приезжает мама с папой. Два вида яблок Причем в большом количестве наверное, Килограмма по два Посмотрите, лучок Вот это круто, да? Вообще класс 5 килограмм яблок, да? Две капусты, огурец И молоденькая картошка И дедушка говорит На весь базар только у одного человека было Сесс, да. Не картофельный вид на день сегодня Круто. Да, и печенье я уже спрятала все, неси это все, дом. Yeah, yeah, yeah. Мы тут собрались в АТБ идти, у нас нет на завтра, нам нужен творог и молочко для Яна, а у нас тут так гремит, посмотрите на это небо, и мы отправляемся в АТБ, гремит, вот, слышите, ну а как, ну нам надо в АТБ срочно, пока родители сидят с детьми, мы помчались, потому что Яну нужно молочко, это в первую очередь, оно закончилось уже. По встречу, угрожи. Два... <смех> Два придурка <смех> бегут. Все мы успеем До дождя, в это бы мы там переждем. Один раз за ночь ян точно просыпается, кушает молочку. Все. Я Ой, Какое красивое дерево. Смотри. Это красный. Красный клен, смотрите. Красный Опасно, но зато я Сереже говорю, какая романтика. Ну ты и хотела только сегодня. Да, я только сегодня О. Сережу спрашиваю. Сережа, у нас Положите, есть распишитесь. шанс? Фух, могу распишитесь. У нас есть шанс с тобой на свидание сходить в ближайшем будущем? Вот, нормальное свидание. Вот и б. Пешочка под дождем. Но Романтик. Там мы там все время с детьми. С детьми. Фух. Ладно, сейчас отключусь. Как-то так очень тихо. Я думаю, мы еще раз чуть, чуть пробежимся. Сегодня наши кумовья приезжали на экскурсию Курган. Там каждый час проводят экскурсию археолог. И, кстати, раскопки продолжаются. Там все продолжают копать, копать. Но там территория огромная, там долго копать еще. И с ее слов, ну, я, скорее всего, не пойду туда все смотреть мне не хочется но с ее слов она говорит что очень интересно и много людей приходят и рассказывают что это было за поселение сохранение за Там просто раскопали там был манускрипт и там было написано кто тут жил какой они как-то определяют ну, конечно да но единственное что там посмотреть на что-то необычное не получится потому что все что они выкапывают они куда-то увозят для дальнейшего исследования Фух. В общем, вот так. Нормально. Я думала, вообще никого не будет из людей. Люди гуляют, ходят. И даже гром им не страшен. Хотя гремит нормально и даже сверкнула пару раз. Да, близко. Хотя папа предложил, дети, переждите дождь, пожалуйста. Это У нас где-то в другом конце города уже идет, льет. да, уже льет. Все. Мы на месте. Мы дошли. Сколько? Минут 10, да? Мы бежали, конечно, в некоторых местах, потому что это страшно. Уже так сверкает молния, но мы считали 9, по-моему, да? Да. Все, uh -huh. все заходим. А, о, ты мне беленькую масочку Класс. Все, мы уже продукты купили, сейчас все разложим. По пакетам и что-то в рюкзак, то что тяжелое. Была гроза. Мы слава богу вовремя остыли, прибежали. И в то время, когда мы ходили, покупали продукты, ВТБ вырубил свет полностью. Так как у них генератор, буквально там секунда-две, и все, включили. Вот так. Ну, не сильный дождь, поэтому мы сейчас зонтик включили и пошли. Зонтик открыли, рот закрыли и пошли. Сюда собираться, раз закрыла и пошла. Да, правильно. Вот и свидание. Не, не хочу. Серьезно, как всегда, шиколадку. Надо было резиновые запоги. Обуть. Они у меня есть. Живет. Все, погнали. Шоколад, она сыпала мне вармашем. А там чуть-чуть. Ну, понятно. Одна капелька. Ну, там правда совсем капелька. В нашем ресторане сегодня подают плотву! Да! Мы с папой. И томатный сок. Да, и томатный сок. Вот такой мы купили тортик в ЭТБ. Я люблю чизкейк, если честно. вот завезли. Вот смотрите, 1250 грамм. Написано, сделано, где там сделано? Германия. Нужно 25, ну или 5 часов так стоят, Но 5 часов это будет долго, уже темно Мы сейчас будем кушать, детки просят А тут 25 минут За выбранным режимом разогревания Так что сейчас ставим Духовочку и Будем посмотреть Сейчас распечатаю с вами и, О, класс Так Сейчас, сейчас, Руковать супер удобно. Ага. Не, ну чё Ну, конечно, на всех нас это маловато будет. Но будем надеяться вкусно. Мне кажется, будет вкусно. Все, ставим духовочку. 20 минут в духовке. А какую температуру ты ставил? 150. 150. Да. Ты чего поперхнулся? Что такое? Черепки. Не, не, не. Он вам ответил. Не, не, не, Что да? Он с бабушкой общается на своем языке. Да, причем так посмотрел на вас. Он с бабушкой. Ты с бабушкой на своем языке общаешься, да? Ты общаешься с бабушкой? Да. Да, вот так. Правильно. Сегодня утро следующего дня без дождя. Мы на веранде, снова у нас сырники со сгущенкой, со сметаной. Всем приятного аппетита. Мы сейчас завтракаем и приступаем. Дедушка, наверное, приступит, да, а -а -а. будет собирать подарок другой бабушке. <соспит> велосипед Давай, для Яна. Кстати, со вчерашнего дня ждут. Посмотрим, какого он сейчас цвета, это интересно. Зеленого. Зеленого, да? да? мальчика, да. держите. Держите, это мусор у нас. А как вы узнали, что зеленого цвета? Как? Ну, в смотрим, да? дырочки да? Они же дырочкой сделали. Понятно. Марк, это, пожалуйста, в мусорник. Ну, не совсем зеленого, А, на то, да, красиво. Ух ты! Ой, с корзинкой. Я вижу, прям это для водички. Ну, вообще красота! Ой, тут сколько скотча. Процесс инструкция. идет. Инструкция. Ох, инструкция. Ну дедушка. так это дедушки, дедушки, давайте инструкцию. Да. Все, дедушка будет. Давай. Так. Я буду читать. Нет, мне ничего. У нас Ренат специалист по инструкциям Мальчики. Это не понимаю. Ну что, Ренат? Что там первое нужно сделать? М? Первая, вот, один. Да. Эту штуку, дедушка. Что? что? Дедушка, ты не правила. первая, вот, эту штуку поставим. Да. Поставь. Да. Сейчас ставь. Давай, ты будешь читать а ты чертеж. Угу. Ставь сюда. Так, ты будешь читать чертеж и показывать, а дедушка будет собирать, хорошо? Даша. давай, поставь. Ой, как Шо это все делаете? любопытно. Даши, руль, руль. Ну? Руль, где он у нас? Ну, что вы бери? Руль, да. да. Дашь, руль. колесо Ну? Круто. Ну и куда? Колесо с педалями? Колесо с педалями и вот такая штука. Ага, вилка, да. Ее... да. ее на вот, да. вот так. Хм. А, да. Даже Ян, Ян участвует нравится. в процессе. Ян, ты помогаешь? Да. Ян помогает. Он взял кулечки, оно шелестит. Ему нравится. Ян, это вообще-то весь процесс для тебя, дорогой. Все правильно, дедушка делает? Так, а ну смотри в чертежку. Так, дедушка сделал. Смотри, так. А, да. не спеши, а Марк, не глядя, понял? Он сразу да, все да. подряд. Вот, я точно такая Покажи, же. Да, я... Тринадцатый, да. Да. как Сережа, он так внимательно все изучит. А я точно такая, как Марк. Сначала сделаю, потом посмотрю в инструкцию или вспомню. О, она а же по идее. Как интересно! Я тебя катаю, а ты меня мочишь. Борку велосипеда переложили на Сережу, а дети с дедушкой пошли плавать. Смотрите, папа мячик вам надувает. Да! Класс! Сколько он у нас лежит, первый раз воспользовались! его. Все, поймал Молодец Молодец Да, ой, какой он большой Обхватить бы его Все, бросай Марку Он его вообще выбросил за бассейн Молодец Да, сейчас я вам подам Титановый. Угу. Титановый. Ян, тебе нравится? Ой, да, нравится. Довольный. Да? Круто. Ну да, он сам не едет, сынок. Надо крутить педали. Это тебе не беговел. Тут все дело в педалях. Весь секрет в них. Давай, крути-крути. Нет педалями надо крутить, как нет, вот, смотри, как он едет, да, да, так. Марк уже говорил, Женат, я не сможет педали крутить, я уже научусь. Давай, Марк, а мастер-класс, Яну, покажи. И тут и назад, вперед, мы поехали. Опа, развернул. А, он сам освободил. Все, пошел машинку свою брать. В сторону велосипед. Сел на машину. Все, мы уезжаем. Готовы? Да. А, слушай, ты готов? Да. Да, Молодец. Тогда вперед. Да, мы уже на месте. Сейчас своих найдем. Тут так симпатично. Так красиво. А вон и наше поле. Вот здесь мы будем. Смотрите, как тут. Вообще шикарное такое место. Понятно. Так, опять я панамку не взяла. Ну ладно. Ну прям очень-очень достойно. Все, а вон Наси. Болельщики занимают места на трибуне ответный матч да. счет, ну что друзья наша игра окончена сегодня было намного лучше но мы к сожалению снова проиграли да но сегодня уже ребята как-то по-другому вели на поле все Ринат забил один гол принес команде еще один мальчик с нашей команды забил гол ну, в общем мы сегодня с папой довольны, и ребята сами довольны. Они это уже ладно, почувствовали, три да, да. почувствовали разницу. Но нужно все равно еще трудиться, работать, работать, вперед, только вперед. Сейчас у нас небольшой перекус, и да. идем дальше. Мы так спонтанно оказались в парке. Благодарность детям за то, что они сегодня старались. Мы оказались на колесе обозрения. У них это, по-моему, впервые. Страшновато немного говорят, ну, ночной рай нам страшновато взрослым. 70 гривен два круга. Мы спрашиваем, а можно один круг? Зачем нам два? Ну нам это уже вроде как по времени домой ехать к Яну. Нет, обязательно два круга. Поэтому придется два круга. Ну, Стремно, да, Серега?